Привет, ребята! Сегодня я вам покажу еще упражнение для того, чтобы сесть на шпагат. Еще один. Садимся, колено должно быть прямое, то есть угол 90 градусов. Колено должно быть под пяткой, также колено не должно выходить вперед за миски. Сидим так 20 секунд. Вторая нога, колено должно быть тоже прямым. Делаем так на правую ногу и на левую. Теперь похоже упражнение. также садимся, только теперь ногу ложимся полностью. Ложим полностью и стоим на ней. И тянемся вниз, как можно ниже. Сидим так 20 секунд. Делаем под 20 секунд направо, ногу 20 лет. Также колено у вас должно быть под пяткой. Стараемся сесть как можно ниже. Сидим 20 секунд. Ребята, не забывайте подписываться на мой канал. Спасибо за просмотр.